Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон. Меня зовут Никита, и это FNAF. Продолжаем наш логучий, похучий FNAF. А, сейчас я пос посмотрим на остальные концовочки. Я постараюсь все сделать. Сейчас я загрузился до того, как мы вставили глаза Рокси, чтобы а, пойти сыграть в игровые автоматы в 2.3. и получить концовку с вами получается которая вот там третий игровой автомат если игра мне позволит конечно это сделать так ну давай вернемся к тому моменту когда я добегаю до этого автомата и там продолжим короче все пошло не по плану <laughs> все я не знаю я два Stay? раза добежал Hi, да я остаюсь я, я тоже очень рад are areas, короче way, два раза два раза я дошел до Автомата И два раза меня выкинуло из игры Кстати, что-то, кстати, глазарок сейчас что-нибудь делают Чика может отгонять аниматроников Вот так Ага, я понял Тоже что там что-то светилось Блин, давай я залезу Ну-ка, быстренько Я потом заряжу Фреда, сейчас посмотрю Да, вон, смотри, светится Хорош. То есть, а, глаза Рокси нужны, чтобы находить всякие секретики. Да, вот это. Кстати, вот эту сумку я не видел. Собственно, почему бы нам ее не подобрать? Так, все умерли. С кем то собрался там это? Так, давай я залезу, сейчас быстренько прочитаем. Эту записку мы с тобой не читали. А, как это делается? Я уже подзабыл, как что делается. Я помню, как все неудобно делается сообщение. Вот новое. Легкие деньги. Здесь работал мой родственник, говорит, что автомат улучшений можно обмануть магнитами. А, -а, -а, -а. отправляйтесь на фаз-площадку. Там через заднюю дверь можно попасть в помещение службы по работе с клиентами и взять пачку билетов. Буду ждать тебя снаружи, если услышишь роботов, просто спрячься, пока они не уйдут. Ты справишься. Так, ну блин, это я уже это мне уже поздно. Это уже настолько поздно, насколько это только возможно. Так, куда я иду? А, куда я иду, скажи мне, пожалуйста Мы можем сейчас пойти попробовать раскатать Монти Раскатать Монти Но, пока я думал Я спойлеров не нахватался нигде вообще То есть я не смотрел эти концов, Ничего, старался не смотреть У меня была такая мулька по что лору чтобы, чтобы вообще понять, что происходит в этой игре Чтобы как-то рассуждать что-то логически Когда всю не дергай, Грегорий, рукой, успокойся Грыгорь, ну все, как, как фонарик? Вот так. И фонариком все, Ну, в принципе, близкий едет, так трясется. А что, если мы попытаемся сбежать через а, подвал, который мы изначально могли там сбежать? Вот. Что, если мы можем сбежать там? Давай попробуем сбежать до туда. Сейчас я до туда добегу. Посмотрим, что нам скажут интересного. Ааа! -а -а. Седьмой уровень допуска нужен? А у меня какой? Как посмотреть? Как посмотреть, какой у меня уровень допуска? У меня, наверное, шестой уровень допуска, знаешь почему? А, нет, могу. Хорош. Врум-врум. Рокси. <свят> Это карту предлагает песа. Uh, please, hello, please take this Кто ведет? Фредди ведет. Нет, Фредди на Чили. Фредди такой: Давай, Грегори, дави педаль в пол. А Грегори, кто научил водить? Опять звук, опять звук отстает, -мо. Опять звук отстает. Точнее, спешит. Ну, я не знаю, я не виноват. С этой, игре что с этой игрой что-то вот прям вообще не так. Что такое? Фредди сел. Да, батарейка. Так давай кума зарядит. Фредди, сейчас мы тебя позарянем от акума. Грегори, я, я не знаю, ребенок сколько нам на вид? Лет 10, нет? Знает, как акумом пользоваться? Ну, по всей видимости, да? Отлично. Так все. Живем. Блин, это получается третья нами открытая концовка. Осталось, как я понял, две еще. Потому что мне написали в комментариях, что 5 концовок. Вот кто-то. Ну, хорошо, это пока самая лучшая концовка. Это прям Это Это прям... Это идеальная концовка, я бы сказал. В ней нет ничего лишнего. То есть мы получили друга, и мы забрали друга с собой. А предполагалось, что мы не можем его с собой забрать. Ну, отлично. Отлично. Хоть так. Хоть так посмотрели на новую концовку А то я думал, что сегодня, блин Я сел записывать и я сколько уже бегаю Ну, со всеми вот этими бегами К принцесс квест У меня вышло уже 20... 23, да? Да, 23 минуты 23 минуты вышло уже А, так это я еще А, это я там еще начало убер... а, Ну, короче, блин, еще это Нормально, так я уже бегаю И что-то это нам особо ничего не дало Так, а что, как? Нет, я во Фредди не буду залазить. Я залез с него. Бляха. Сейчас скример опять поймаем и все сломаем. Ладно, давай на новый экран. А давай еще на концовку посмотрим. Знаешь, на какую? Я думаю, если а, мы сбежали. А, так, а если. Как можно еще получить концовку? Что если мы можем а, получить концовку с. Там же еще сверху можно было ходить, где мы с тобой лазили. Да? Я не помню. Ну, у нас там все залагало, сломалось, что-то двери, то... и после этого у меня Фредди полетел, короче, вся вот эта наша. Это, по-моему, была даже выбирать, седьмая серия. По-моему, это даже была Я седьмая плен. серия. Here, это была, по-моему, даже седьмая серия, если я не ошибаюсь. То почему у меня пропуск седьмого уровня, если я... Я ничего не помню. И вообще не соображаю. Давно все было... По-моему, это была седьмая как раз серия, и мы могли оттуда как-то... Короче, у нас был выбор, либо через кухню пойти, где вот мы сейчас сбежали, либо через верх. Может, это канает в обе стороны? Я просто он написал то, что седьмого уровня. А откуда у меня седьмого пропуск уровня? Пропуск седьмого уровня, точнее. Я ж не сохранял тогда постоянно. Я же скипнул сохранение, как мы получили этот пропуск? Или я где-то еще его получил? Вот я не помню вот этого. Я вот честно не помню. Прям как-то туговастенько вспоминается. Я еще знаешь, что подумал? А я подумал, было бы здорово, если что, откатить сохранение до момента, как мы побеждаем Чику, просто подготовить все для того, чтобы ее победить, а, и получается просто потом пойти за место Чики Монти убивать. Но, но, но, но, возникло одно небольшое но. Мы же не можем попасть одновременно в фазербласт и... А, в Гольф Монте. Ты спросишь, зачем нам Фазер А я тебе отвечу, потому что Фазер билет на боулинг а, этого, Бонни. Так, это раз. А на, боулинге мо, на, монни, блин, на, боулинге, на боулинге Бонни мы нашли с тобой эту, как ее, Монти, а, Смесь Монти. Смесь Кстати, кто-то мне сказал, что роботы все-таки вырубаются этим бластером. Ну, вырубаются и хорошо. Так, нет, подожди, это я не сюда иду. Сюда мы пойдем потом. Ладно, давай я сейчас пошарюсь, если вдруг что-то я найду, а мы с тобой вернемся, Чтоб тебе вот эту лагучую вырвиглазную графику не смотреть. Что это было? Это меня просто напугали, капец, все и... Почему за столько времени игру от багов не избавить? ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля ля А почему она с глазами? Рокси с глазами? Как? Она не может быть с глазами. Я ее вырвал с корнем ее. Бляха, куда бегу? That... Куда бегу? Бляха, она за мной, да? Бляха, она за мной. Спрятаться. Куда мне можно спрятаться? О, подарочек. Где она? А как мне туда попасть? Ты как-то же туда попала. Значит, я могу. Блять! Нихера себе, как она сквозь текстурки прошла. Молодец такая. Подожди, Рокси, как ты туда попала? Блядь! Сейчас, же, сейчас бы сквозь стены ходить, там что-то было. Там что-то было, я тебе отвечаю. Я не помню, мы туда, по-моему, не могли попасть, нет? По-моему, я за эту оградку как раз не мог попасть. И она как раз сейчас мне... Она мне как раз сейчас подсказала, что раз я не могу туда попасть так, а, не мог попасть до этого, точнее, то сейчас могу попасть. Сейчас я добегу. Сейчас я добегу до туда. Сейчас добегу. Но это вообще баг. Это вообще баг, что у нее глаза. По сути, мы сейчас остаемся, у Рокси не может быть глаз. Но, видимо, она то, на том этаже респавнится с глазами. Мне обидно, что прошло столько времени. Столько времени прошло а, с момента, как мы с тобой прошли игру. Прошел месяц почти. Да, правда, прошел почти месяц. А я за нее только берусь. Ну, блин, сорян. Сорян, сорян. Хотя какой месяц? Серии же выходили. Да, что я гублю? Я просто заранее же записывал, потому что я в январе это. Было очень сильно занято. Вот, и что за, за это время Никто не поправил Игру на Соньке Она как была лагучим, так и осталась Ну как бы в лифте сейчас более-менее еще Ага, более-менее Ну все, я не знаю я не знаю, что с этим делать. У Грегори, вон, руки уже трясутся от такого геймплея. Ладно, сейчас добежим, сейчас добежим, сейчас добежим. Получим, как минимум, еще одну концовку получим. В любом случае, хочу три. Хочу три, но я не знаю, как эту пятую концовку с автоматами получить. Потому что она, блин, не работает как нужно, блин. Мы можем с тобой ее посмотреть <соed> <соed> на ютубе. <YouTube>. Найти у кого-нибудь и глянуть. Вот. Только так, я не знаю, потому что, ну... Если не получится, то, я не знаю, если, если очень сильно уж захочется, вам, если вам очень уж сильно захочется посмотреть, ну, блин, в моем исполнении, под моими, как сказать, впечатлениями, с моими эмоциями, то без проблем я могу найти, как сказать, сделать реакцию, реакцию на эту концовку, если у нас не получится ее выбить. Я где? А, бляха, Я просто не по той лестнице, по которой я обычно поднимался, поэтому она меня немножко сбила. Надо? вперед! Где, где, где этот проход? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Сюда? Бляха, нет, мы здесь были. Хорош. Значит, здесь нельзя, да? Это сейчас обратно вернусь, да? Ну значит здесь получается нельзя выйти Только можно выйти через э, низ По всей видимости Я потому что думал, что как бы я сюда не заходил А я сюда все-таки заходил Я здесь все-таки был Может я конечно с той стороны что-то не увидел? Маловероятно А сохранение работает? Нет, эрор. эррор о ошибка. Может ошибкой было садиться за концовки? Интересный вопрос. Но вот эта дверь. Что написано? Эксит. Экстренный выход. Ты не открываешься? Нет. Почему? Почему ты не открываешься? По всей видимости, через эту дверь надо было выйти, нет? Не, мы можем пойти сейчас через лифт, который находится у нас. Э я не знаю, э лифт, через который мы могли сбежать в прошлый раз. Точнее, где нас Ванеска могла поймать, как я понимаю. Потому что я в реакциях видел, э что ловят либо в лифте, либо в этом каком... Либо внизу, где нас на кухне поймали. Вот. Попытка номер 786. Да неужели даже поиграть ты тут ладно хорошо но это мы проходили поэтому не вижу смысла как бы повторяться Начну открывать ага все и сейчас сейчас момент истины не вылетит ли у меня игра не вылетит ли Потому что в прошлый раз когда мы с тобой прошли принцесс Квест, она вылетела просто беспощадно прям вылетела не знаю, почему, но вот, вот это не лагает. Вот эта часть игры не лагает. <с> не знаешь, почему? Я тоже не знаю, почему нельзя было сделать, чтобы вся игра не лагала. Загадка. Загадка для меня. Ну, давай. Давай. Удивили. Все, конец. И что? Ну. Я буду играть сегодня? Нет. О боже, эта игра меня убивает. Одну концовку посмотреть, серьезно. Ну вот, что? Да неужели? Неужели? Так, теперь, теперь, Фредди. Главное, нам с тобой не затупить, не залашиться. Нам нужно сейчас пойти сохраниться. Давай так и сделаем. Аккуратно, вот сейчас, аккуратно, максимально, вот настолько, насколько это вообще возможно, аккуратно. Сохранение в конце этой комнаты. Нам просто нужно до него добежать. Оно вот где-то вот здесь, вот, в соседней комнате, да? Если я не путаю. И кстати, нашел, куда применить э, Коктимонти. Оно не здесь, а где? Бляха, ладно, ладно. Главное, не наткнуться на этих. Ну что ж такое-то? На аниматроников не наткнуться бы. А так, в принципе, все под контролем. Сейчас мы выбегаем сюда. Вот еще. Это тупо срез, да? Да. Это тупо срез. Я отметил для себя, куда можно будет применить когти Монти. В нескольких местах. Так, мне сейчас... Да-да, вот так. Сейчас просто до, до стенки вот этой добежать и все. Кстати, если тебе интересно, сколько у нас ечек сохранения, по-моему 52 или 54. Так, хорошо. Принцесс Квест 1 осилено. Осилена, осилена кое-как. Очень тяжелыми трудами. Сейчас поднимемся нав наверх в диджейскую комнату. Попробуем там. Попробуем там э сделать это. Я перезаписал, да? Блять. Ну ладно, нам все равно надо это как проходить, что, чё, блядь. Просто если вдруг что у меня, ну ладно, ладно, ладно, не страшно, не страшно. Все, я бегу, добегу до автомата, тебе п -п -п перезвоню. Блин, это будет тяжелее, тут это собака, это собака и чика до кути, блин. Это будет тяжельше сейчас, потяжельше добраться. Угу. Ладно, ладно а, Я не знаю почему Не знаю почему У меня в заданиях сейчас сохранено а, То, что вывести там монти Из эксплуатации Вот это вот все а, Кстати, здесь сохранился на всякий пожар угу. Мне надо где-то спрятаться Давай я просто сюда Блять, здесь негде спрятаться. Я не успею. У меня не перезарядится сила. Беги! Ага, до свидания, бегу нахуй. Промазал. Отлично. Я думал, все. Я думал, все, а нет, не все, еще можем побегать. Даже добежим, бляха, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Пошел вон, пошел вон, пошел вон, пошел вон. Сюда. Блять, кто? Да ты серьезно, Чика, блять, надо сохраниться срочно. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Я успел, я успел, идешь ты нахер. Идешь ты нахер? Я успел. Я тебе отвечаю, я успел сохраниться. Просто если они меня сейчас. Новая ячейка, обязательно. Просто если сейчас меня убьют, а это и случилось. Они меня убили. Они меня убили беспощадно. То я сейчас должен. Я сейчас должен сохраниться в этой комнате. Точнее, загрузиться в этой комнате. И никого не должно быть. В теории. Но если не так, то я. То я это просто отмотаюсь. Ну, по идее, оно так и должно быть. Фу. Что-то как-то пупотненько добираться до сюда было. Но, да, все. Логично-богично. Логично-богично, поэтому без проблем отправляемся к Принцесс Квест 2. Мы его не видели с тобой еще. Мы с тобой его еще не видели. Соответственно, сколько еще? Еще нормально можно играть. Можно играть. Я надеюсь, эту концовку получить сейчас. По-любому. Прям получить. И тогда последняя, как я понимаю, концовка, да, у нас будет. Так, мы получили концовку с вами. Мы убежали. Сейчас мы еще одну концовку с вани получаем. Еще мы сейчас а, получили, что сбежали на грузовике. А, ну и да, по идее, останется последняя концовка, которая с Монти там связана. Да? Так, только дай поиграть. Дай поиграть. Хорошо. Принцесс Квест 2. Working title. Это кто? Вы живы, это хорошо, что? Меч есть? Похоже, тебе заперта. А это? И это заперта. А это? Это не заперта. А вот это? И это не заперта. Так, допустим. Я могу убивать их теперь? Ха -ха -ха -ха. Я могу их уничтожать. Может в этом и суть, что мне надо расчистить комнаты? Ну, все это легко. Это изично. Отсосись от меня, ублюдок. ХП-шку дали с него. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Не рискуем сильно, сильно не рискуем. Так, ну все, опа. Здоровье. Кстати, да, я когда там бегал за Принцесс Квест 1. Дверь закрыта, ладно. За Принцесс Квест 1, когда бегал, там были здоровья. Находил чемоданчик со здоровьем, да. Было такое. Было такое дело, не буду обманывать Так, хорошо, а что мне сделать надо, король? Получается, это наш отец? Вообще, я не понимаю, причем здесь Принцесс-квест и ФНАФ Это более плотное, это три, да, удара надо Да, этим три надо Но они более настойчивые Сюда я могу? Нет Так, тихо-тихо-тихо Так, так, так Спокойно Не трачу много хп Ай, блин, ударил меня с них выпадает моё же ХП. Я могу в них забирать их. Если это так, это классно. О -о -о -о -о -о -о -о Полегче. Это у меня уже 5 ХП. 5, да. Я до 5 считать умею еще. Отлично. Так, так. Отлично. Превосходно. Ай-яй-яй. Вот сейчас посмотрим. Да, с них выпадает ХП моя. Да, что ж такое, сейчас заберу тебя Сейчас заберу, два раза а, Блин, только одно хп вернулось Плохо А, да, так даже Не, ну если я так могу дамажить и лечиться постоянно Это, я ж имба тогда Ну все, я все расчистил Я надеюсь, они не восстанавливаются по возвращению в комнату Что это? Ой, блядь, стреляют я понял, я понял, уворачиваюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нахер. Да блин, я сейчас умру. Я так-то умереть могу сейчас спокойно. Да стоп, ты сдох, мразь. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я не вижу еще. А, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, попал. Попал, молодец, молодец, хорошо стреляешь. Оп, Успел, успел вынести, отлично. Дальше. Зажигаем фонарь, да? Делали мост. Для чего? Блин, там стреляющие. Тихо-тихо-тихо-тихо. У меня осталось всего две хпшки. Три. Давай его на себя агрю. Да блин, он сейчас будет стрелять постоянно, да? Да, блин, надо к нему прорваться сейчас, получается. Получается, надо к ним прорваться. Тихо-тихо. там еще один остался. Ну тупо их танковать, короче, не получается. Тупо танковать это вообще не вариант. Еб! Ба, подстава. Тихо, тихо, тихо, тихо, -тих. Бляха, бляха, муха. Да, ну что ж такое? Дайте, дайте, дайте, дайте. Так, ну это сейчас будет жестко. Опа, ХП пропала! Тихо-тихо-тихо-тихо тихо, По чуть-чуть, по чуть-чуть, пацаны По одному, пожалуйста Красиво Делаем по красоте Уходишь Ага По углам, да, фонари еще? Ага Последний Да ст, умри Так, что, я открыл эту штуку? Или где-то еще фонарь? Вот, все Отлично Для чего это нам? Для чего это надо? Маленький ключ, он должен что-то открывать. Хорошо. А просто, к чему я, я уже говорил это, когда мы первый раз нашли эту игру? Не восстанавливаются враги? Отлично. Я бы и просто в такую игрушку по поиграл. Она, в принципе, такая простая, залипательная. И что? У меня есть ключ? Не сюда его? Так. Так. А, это я знаю. Это вот так вот. Это простые головоломки с тенями. Это такие, я, блин, это какой... Я такие проходил еще, блин, сам в пятом классе. Ё-моё, блин. так то скилл... Да ты собака серая, черная, Кто ты? Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас прорвемся, сейчас прорвемся. Оп. Оп. Неплохо. Зарешали. Так, вот эти присасываются, эти неприятные. Ну, более неприятные вот эти стрелки... Они... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, мне надо к стрелкам срочно. Они меня запалили, и теперь они начинают стрелять там, где я хожу. Это очень... Это очень отвратительно выглядит. Я на него нарвался. Так, иди сюда. Иди сюда, если я с тебя хп буду поднимать. Теперь ты иди сюда. Теперь... Я так понял, не обязательно всех убивать. Просто их нужно убить, потому что они мешают. Тут ничего нет? Ну давай я убью. Мне не жалко. Расчистим территорию, так сказать, от всех них. От всех них. А, ну это вот как раз снизу был проход сюда, да? Я ключ ключом сюда зашел. Оп. А, нет. Это я вру, это мне сейчас открылась дверь. Долго еще идти? Я так-то нормально походил тут. А, так я сократил путь. Так и все, надо что? А куда? У меня больше нет дорог. А нет, есть еще в ту сторону. В ту сторону мы сейчас вернемся и пойдем э, на, получается, справа. Ой, подожди, это это вот так вот. Это вот так вот. И ах, бляха. Ну и в чем проблема? В чем проблема так и мы типа образовываем вот так еще сюда круг нет а как ты скажи как я тебе сделаю блин а это непонятно как работает какой нужно сделать символ такой такой Блин, как неудобно сейчас за тень играть. Так, и чё, и как? Как это сделать? Или мне нужно, чтобы они одновременно встали? Тогда вот так это будет. Нет, вру. Мне надо вот так сделать. И тогда вот так получится, Да. Вот так? Да. Все, я понял. Так бы сразу и сказали, что одновременно надо. А что тут разбомблено? Почему здесь ничего нет? Отец. Палка двух концах. Это первый фнав. Это комната из первого фнав. Нет. Не из первого. Там была вентиляция. Вентиляция была во второй. Но это не вторая, вторая была какая-то комната и впереди был коридор Это третья, это может быть, а... это может быть из третьей части комната Может быть А может и нет Не, ну похоже на третью часть Давай, давай а... Так, отлично, отлично, если сейчас меня игра не выкинет Если сейчас игра меня не выкидывает Если она этого не делает, то мы идем сохраняемся Отлично мы идем, сохраняемся в комнату охраны. Я спускаюсь в подвал. Ну, уже без вас, как бы, до туда бежать так-то бодряче, прилично. И вот э, спрингтрап, или не спрингтрап, или плюштрап. Короче, я не понял, мне кто-то что-то сказал. Я где-то что-то сказал. Меня потом поправили. я не запомню, как меня правильно поправили. Ну, короче, как-то либо плюштрап, либо спрингтрап, либо как-то так. В третьей части он был, да? Если я ничего не путаю. В третьей вроде был. Так, ну сохранится, сохранится, сохранится, мы успели, отлично. Это меня радует. Это меня радует, безусловно. А, сейчас, тогда получается, мы получаем концовку Вани. И я предлагаю, я не думаю, что получится такое, я не знаю, поскольку под, по продолжительности, сколько всего обрежется а, видео. Я сделаю еще одну, еще одну, где мы победим Монти. Где мы завалим все-таки Монтилу. Монтенегро? Или как он? Монтгомери? Вот. Как мы победим Монти с тобой, э -э, запишем видео. Что это нам... На какую концовку это нас вы, Это же должно вывести нас на какую-то концовку. .夢. Скорее всего, с помощью когтей Монти мы можем попасть туда, куда не могли попасть до этого. Стой. Дальше. Дальше. Сейчас бы мне отсюда просто выйти. Бляха. Бляха. До свидания. Мне б до лифта добежать. Мне б до лифта дотянуть. Нормально. Нормально. Ну все. А, сейчас я доберусь до подвала. С Рокси. С Рокси до подвала доберусь а, Доберусь до главного выхода И там мы с тобой уже оттуда начнем Оттуда начнем Мы с тобой смотреть концовку Вани С игровым автоматом С третьим игровым, с третьим Принцесс Квест Давай покончим с этим Так, ну это опять в очередной раз смотреть Как нам Фредди рвут на части Кстати, а у Фредди на руках-то Когти Монти, Я да? Сэмбл, вот присмотрись у него когти Монти на руках, да? Да. Недоработочка, недоработочка. Опять. Так, ладно, сейчас нам нужно по красоте, по красоте ворваться в Принцесс Квест 3, пройти его и посмотреть на последнюю концовку на сегодня. На сегодня, но не последнюю вообще. Посмотрим еще, как мы можем не победить Монти. Так, а, так, здесь я помню что-то как-то проблематичное у меня было периодически. По сути, надо пройти мимо Рокси и Монти. Ой, Монти а, Чики. А, я уже не помню, если честно. Вот это помню. That kid is just lucky. Это не твоя вина, а просто что-то этот пацан слишком везучий. Где она? ты куда она пошла? Опять не вижу, нихера. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. -я. Я тут был. Бляха, муха. Подожди, чего? Еще Ванесса ходит. In, я иду, иду, иду. Ну, я знаю все, Фредди. Она идет за нами, кстати говоря. Я думаю, она нас тоже поймать может, но мы ей этого не позволим. Мы пройдем принцесс Квест 3 и все, и пошло все лесом. Гори все синим пламенем, играем. Я думал нельзя уже. Пожалуйста, вот пока есть лофа играть в принцесс квест мы будем играть. Ага. Но это третья часть нет? Я не пойму. Ну. Опа, смотри, лунная походка. Лунная походка. Е-ма-е-е-е-е. Ага, сейчас. Епать! В очередь, сволочи! А почему мои прошлые хпшки все слились куда-то? У меня было 6 хпшек. Было так классно. парасаты! А теперь придется как-то это. Вот и куда мне идти? парасаты! Ага. Так, ну я мог поехать по платформе, как я? Чика. А я не пройду здесь, да? Угу, я понял. А там надо вовремя с платформы сойти. Ах, вы какие подставы тут устраиваете. Ну е ладно, ладно. А, ну она не так быстро едет. Я думал, она прям вообще летит. Так, спокойно. Так, убиваем, убиваем его. Mm -hmm. Дальше. Так, я могу здесь пройти, да? Ага, и здесь могу пройти. Ай, бля, это летающее говно. Ясно, пли. Ага, понял. Вот это он меня сейчас чуть не подставил. Так, я могу ее убрать, она ничего не сделает? Или она просто меня драконит? Так, сердечко, я так и думал, за ним надо было сходить, полюбас. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, размен, размен пошел. Блин, это такой. А, а, а, а, а, а, а, а, подожди, подожди, подожди, подожди. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, а, тихо, тихо. На ты пес. а? Ну ладно. Так а мне вообще сюда идти или куда? Йо, паразыт. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тут противоходом. Хорошо. Пока все идет неплохо. Достаточно. Я не знаю, можно упасть вообще с этих платформ. Бляха, муха. Какая-то секреточка или что? здесь не так. Плюшевый зайчик. Все сломалось. Я все платформы сломал. Не, по всей видимости, нельзя с этих платформ падать. Я зря переживал. Ну, как зря, блин. А перебдеть, как говорится. Лучше перебдеть, чем не добдеть Мы с тобой слишком много, как бы, много сил на это положили, чтобы просто вот так вот сейчас это все просрать. Это сюда? Нет. А куда? Фокси? Это Фокси? Бляха муха. Это Фокси. Бляха муха. Я сейчас не знаю, куда бежать. Я могу просто тупо запутаться, и он меня убьет, да? Вон сундук. А как? Сверху где-то? В смысле? Бляха-муха. Он меня убивает, все, я понял Я ничего с ним сделать не могу А что с цветами-то сделать? Мне надо в лабиринте зажечь все фонари А за ним, наверное, там фонарь, да, стоял? Ну, конечно Теперь он блокирует выход угу, я понял Точнее, вход туда так, так, так, так, так. Его надо тогда выманивать оттуда. Но он не даст мне пройти. Как? Даже так задевает? Так спокойно, спокойно. Все, он ушел оттуда. А -а -а, сейчас постараемся обойти. У меня осталось две хпшки, чтобы выйти отсюда еще. Все, пусть там стоит, чилит. Ага, он за мной там что-то пошел. Он обратно пошел к этому выходу, да? Или нет? Не, не, -не он все, он начал ходить. Ладно, пусть идет. Пусть куда-нибудь идет. Э -э я забираю эту фигню. Что-то здесь не так. Маска. Маска Венни, да? Так, мне теперь выйти надо. Так, отлично, вот по путеводному значку прошел, вышел. Дальше. А, у меня две хпшки осталось, очень мало. Очень мало. Подожди, а где выход? Могу теперь пройти? Нет. Угу. Куда-то еще можно сходить? Вообще куда то проклятый сундук. А как в него попасть? А, -а, -а даже так... И все, я теперь могу открыть, да? Могу. Бляха, ну вот откуда ты вылез так внезапно? Давай хп лечиться будем. Угу, стрелять начали, стрелять начали. Угу, спокойно, спокойно. Ну, я почти прошел, я почти прошел, пожалуйста, не надо. Не надо, пожалуйста. Зачем вы это бросили? И так был момент, достаточно это. Напряженность, с Фокси, у меня хп не так много стало. это все? огромная дверь ну допустим <laughs> И что дальше? давай смотреть это скорее всего концовка, да? нет нет нет не вылетай прошу тебя о великие духи ну все вроде она просто прогружается миллиард лет я понял она просто прогружается очень долго кого пропустить? ты с дуба рухнул ну как тебе весело золотой торфей там уже звук пошел а мультик будет Серьезно. У меня залагала концовка. У меня залагала концовка. <свист> Давай так. Я концовку честно заслужил. Согласись. Я ее заслужил. А, я посмотрю ее отдельно. Там какая-то драматичная музыка, что-то происходит, а я не понимаю, что происходит. Я посмотрю ее отдельно, эту концовку, и вставлю ее в ролик сюда, чтобы вы ну, понимали, понимали, что происходило. Я эту концовку просто вставлю. И после концовки серия кончится, поэтому я сейчас заранее попрощаюсь с вами.